Тоже начинается запись. Всех приветствую! Привет всем путешественникам по пространству с потоками нейтрино и со мной век Олеся Черных. Новые встречи! Новый живой эфир. И давайте сегодня поговорим про базовое чтение. Это такая тема, которая у меня всплыла потому что общалась с несколькими людьми на этой неделе и они задавали мне вопросы про базовое чтение ну вообще очень много да вот этих вопросов у людей возникает что такое базовое чтение зачем оно нужно что оно даст да? то есть Такая интересная тема для многих, потому что базовое чтение это как начальная точка дизайна человека, да, то есть отсюда все начинается. Но базовое чтение, оно дает вот это да, расширение для многих вообще вариантов, возможностей в дальнейшем да, двигаться в дизайне человека. Вот. Ну, на разных уровнях, в зависимости от того, куда вы хотите да, двигаться. Это может быть как индивидуальное, такое да, трансформационное путешествие свое, собственное, личное для жизни, да, для понимания, что вообще происходит, что, как вы устроены, да, вашу механику понять, да, ваш потенциал, который заложен в вас. Это то, что может как раз базовое чтение вам очень хорошо дать понимание вот это, да, и, и как правильно начать эксперимент со своим дизайном, да. то есть это действительно, когда вы приходите к профессиональному аналитику, да, то вы получаете вот эту возможность грамотно э, получить знания о себе э, и, соответственно, да, начать экспериментировать с этим знанием. Конечно, очень важно, чтобы это был квалифицированный профессиональный аналитик, да, или хотя бы тот человек, который уже на профессиональных уровнях учится, да, уже прошел там первый профессиональный уровень, да, и уже знает, как делать правильно, грамотно тоже, да, чтение. Вот, ну, естественно, лучше либо к нему обратиться, да, либо вот к профессиональную же аналитику, да, для того, чтобы действительно вас не запутали, рассказали о вас, о ваших нюансах, о ваших каких-то вещах да, в дизайне. Вот. И не запутаться во всем этом многообразии информации, которая сейчас есть в дизайне человека в онлайн. Да, и офлайн и всевозможных разных вариациях, потому что, конечно, то, что вот сейчас есть, да, это очень много, конечно, людей, которые э, несут искаженную очень информацию о дизайне человека, да, очень много непонятной вообще да, Откуда, откуда они взяли эту информацию, но все равно очень так уверенно ее пытаются тоже нести люди. Вот. И потом, конечно, когда человек приходит на какое-то профессиональное уже чтение, да, то он понимает, что он да, совершенно, может быть, по-другому понимал то, что ему сказали до этого. да, И очень так, конечно, у многих людей приходится заново, в общем-то, да, и рассказывайте им, кто они такие, потому что очень, может быть, искажено и очень далеко от того, что действительно да, в дизайне конкретного человека находится, да, и в чем его природа. Вот, поэтому, конечно, лучше обращаться к профессиональному аналитику и студенту да, уже на профессиональных уровнях, который знает, как и о чем сказать, да, какие важные очень нюансы для вас, да, в том, чтобы двигаться действительно в свой корректный, правильный эксперимент, да, и действительно как это сказать, мог донести до вас правильным языком да? то, что действительно для вас важно понять и осознать для себя. Я в свое время тоже получила чтение, естественно. И когда я получила это чтение, я вообще очень мало что поняла. Uh, тоже такой да, нюанс может быть, что кажется, как будто ты понимаешь, да, а потом оказывается, что не, не очень-то понятно, о чем <laughs> идет речь. Вот. И, и uh, эта информация, которую вы получаете на чтение, да, она раскрывается, она со временем раскрывается, да, чем uh, глубже и uh, радикальнее вы начнете. Знаете эксперимент со своим дизайном, да, тем э, больше это чтение раскрывается и понятнее становится, да, о чем говорится, э, э, и как это работает именно для вас, да, потому что очень важно здесь не просто получить чтение, но начать эксперимент именно да, с этим, этим знанием, с этой информацией, которую вы получили. Вот. И базовое чтение, как я говорила, да, оно очень, конечно же, трансформирующее для вас. Это очень практичная часть дизайна человека, да, потому что на базовом чтении вы получаете вот основные важные да, вещи, понимание того, кто вы и как вам двигаться по жизни, чтобы было меньше сопротивления и как правильно принимать решения в вашей жизни. Да, то есть это то, что действительно практично очень и очень полезно, и очень эффективно, если вы экспериментируете с этим. Понятное дело, что есть много привычек ложного «я», о которых мы говорили в предыдущих тоже, да, эфирах, которые с детства и с самого рождения еще даже некоторые да, возникают, там внутриутробном процессе обуславливания, да, разные. вот, поэтому, конечно, очень глубинные вот эти процессы, да, обуславливания идут, и базовое чтение, оно показывает вот эти вот все процессы, которые есть, да, показывает, где вы, где не вы, кем вы, вы являетесь, кем вы не являетесь, да, и какова ваша природа, на что можно полагаться в вашей жизни, на что нет, да, потому что это что-то, кем вы не являетесь, да, но очень привыкли на это полагаться, да, потому что он, ум ложного я, да, он как раз полагается на то, что... кем вы не являетесь, да, и... Конечно, это такая дилемма для ума, перефокусироваться, да, и, конечно, нужно время тоже осознать, принять свою природу, да, увидеть, как все работает. И поэтому нет спешки, да, здесь в дизайне человека, вообще не нужно торопиться, да, это вообще не о спешке. Вы получили чтение, да, и вам очень важно почувствовать, когда вам начать, Правильно этот эксперимент уже не из ума, а из своего авторитета, о котором вы узнали на базовом чтении тоже, да. И, конечно, очень важно, опять же, чтобы вам правильно донесли эту информацию, да, те, кто уже проживают это сами, да, которые знают действительно, как это работает, и которые обучились конкретно да уже делать правильные чтения и действительно ценные какие-то вещи для вас рассказать вам да и показать где вы что вы как вы для чего да все это может быть и как, как бы вот эти вот ну, сложности какие-то да которые, с которыми вы пришли на чтение, чтобы вообще понять, как выйти, может быть, из каких-то проблем, кризисов, которые у вас есть, да. Это все дизайн человека и базовое чтение тоже может, да, немножко помочь, направить, увидеть вообще, да, где, почему, почему вы сейчас там, где вы находитесь и чувствуете то, что вы чувствуете, вот и Действительно, начать вот этот процесс постепенного, постепенного, да, трансформирующего вас да, разобуславливания, которое постепенно раскрывает вашу природу. Вы можете расцвести в ней. Да. Прежде всего, конечно, это для вас. Да, базовое чтение — это начало вашего путешествия, своей индивидуальности, да, уникальности, раскрытия своего уникального потенциала, красоты того, кем вы являетесь, да, вашего цветения. Вот. Но опять же, нужно время, нужно, нужно терпение да, для того, чтобы этот процесс начал постепенно вас раскрываться, да, проявляться вашей вашей природы вот, Потому что у каждого, конечно, свое, да, свой тайминг, свое время. Вот, Кто-то молодой может прийти, у него как бы меньше могут быть да, какие-то темы обуславливания. Но это опять же не значит, да, что их нет. Потому что все равно мы все выросли и нас воспитывали некорректным образом, да, в основном, поэтому... Не по нашей природе И поэтому ум уже там сфокусировал Как это не сфокусировал да, но Уже построил Свои привычные модели Как нужно да, Принимать решения В той или иной ситуации Вот И Вот это вот, да, большой вызов такой, да, Вернуть ум Теперь уже да, в... Чтобы он занял свое правильное место да, и найти свой э, контакт с внутренним авторитетом, который у вас есть да, для принятия решения, контакт и доверие, да, э, сдача своей природе, тому, что жизнь ведет у вас да, в общем-то и вы сами не, не рулите этой жизнью. Да. Вот. И соответственно, у вас есть тогда возможность постепенно, постепенно, да, шаг за шагом, корректно двигаясь из стратегии авторитета, да, уже в этом эксперименте, да, видеть красоту, постепенно да, увидеть красоту и ума, и, и принятых решений каких-то, да, которые есть и других качеств, которые у вас, да, есть в вашей природе. Ну, как мы говорили, полюбить себя тоже, да, принять, что выбора нет, да, и полюбить себя, и увидеть, насколько вы уникальны, да, на самом деле. Потому что, когда мы в ложном, я, конечно же, да, у нас очень многие похожие, да, истории, вот, потому что мы заблудились, и вот в этом гомогенизированном мире, да, очень все похоже, да, похожие истории, трудности, проблемы, вот и когда мы становимся уникальными, да, пробуждаем свою уникальность, свой потенциал, который у нас заложен, то там как раз-таки вот эта красота уникальности может да, проявляться уже. Вы можете видеть, что вы уже отличаетесь от других. <laughs> и это очень красиво и здорово на самом деле, вот. и и приходит вот это и принятие и любовь к себе, которая, да, в общем-то, к чему мы тоже стремимся, скажем так, да, но ну, не то, что стремимся, а это возможно становится, да, как раз таки. Вот, поэтому это все, да, начинается опять же с базового чтения. Если вы корректно, да, нашли того человека, который а, а, ну, может дать вам, да, это чтение делать профессионала, который да, может дать это чтение, то действительно это очень ценный, может быть, для вас момент да, к тому, чтобы э, двигаться к своей индивидуальности, к своей природе. А, что я еще хотела сказать. да? Здесь вот как раз у меня был вопрос. Чем отличается да, базовое чтение у аналитика от чтения за 199 рублей в интернете? Такой вот вопрос очень интересный, задали мне. И на самом деле, конечно, сейчас очень много, да, меня это печалит, потому что очень много людей, которые некомпетентны. Да, в этой теме, в знании и дизайн человека, да, там где-то чего-то начитались, где-то чего-то услышали, где-то чего-то почитали, где-то послушали что-то, да, и уже пытаются вот это вот нести тоже, да, и уже чтение делать, да, и там курсы вести. Вот, и запутывают людей очень сильно, да, в том, что на самом деле, да, здесь много может быть искаженной информации, да, некорректной информации. И опять же, когда люди приходят ко мне, да, они понимают, что боже мой, да, оказывается, вообще, <laughs> что там говорилось, да, очень много искаженного, да, вот, приходится переучивать их заново, <laughs> mm -hmm. да, и давать им корректное уже, да, направление и информацию. Вот, и... Uh, поэтому uh, опасайтесь, как говорится, да? <смех> оберегайтесь подделок, <смех> вот, потому что подделки да, присутствуют очень много, да, людей, которые действительно не имеют компетенции, но при этом пытаются. Ну, опять же, да, у нас в стратегический мир ложного я, да, что он хочет? Урвать свое, да, как бы погуще да, да повкуснее да вот поэтому да я некомпетентен но я сейчас чуть-чуть там чуть-чуть там да и вот вам уже трампа да я профессионал дизайн человек к сожалению вот это то что мир ложного я представляет на каждом шагу таких да? самородков учителей и аналитиков в дизайн человека не в дизайн человека многих вообще, да, направление. Вот, поэтому есть такие люди, вот, и печально, что, ну, печально, конечно, для меня, как бы, да, человека, который знает и видит уже, да, как искажается дизайн человека, но опять же я понимаю, что это фрактальная геометрия, да, и у каждого свой путь, вот, и, конечно, у нас 99% людей, да, это... С хвостиком некорректные да, в этом гомогенизированном мире, погруженные и играющие эти роли, да, тоже вот, каким угодно образом, да, и нечестные, и некорректные, да, и то, что дизайн человека как раз говорит, да, это о честности проживания себя. Да, и для меня это очень резонирует. Да, и я вот все, что даю, все, что даю своим студентам, клиентам на чтениях, да, это всегда честно, да, как бы оно ни было, как бы оно ни звучало. Вот, потому что это действительно о честности, о том, как вы двигаетесь в этом мире да, и не боитесь быть честным в своей природе. Ну и опять же, да, это о том, чтобы э, пробудить свой ум, да, вот вот этого семицентрового гомогенизированного, да, который все время пытается, да, там, стратегическими всякими хитростями, хитростями да, чего-то там получить и, да, там, преуспеть, да, для лучшего выживания, да, к тому, что действительно... Э, Честно и корректно, да, как для девятицентрового человека уже, да. Находясь в этом девятицентровом теле, да, пробудить свой ум к честности, да, выражение своего внешнего авторитета чтобы там ни было. Вот. Поэтому, да, дизайн человека про честность, да, и в пути, и в эксперименте, и уважение. Да. Честность это уважение, в том числе. Да, к внешнему авторитету друг, другого человека, к его там авторским правам на какие-то вещи, да, там и так далее, да, потому что это вот а, как раз с девятицентровостью да, пришло вот это ну, также правость наша, да, и она дает вот это вот принесло с собой. А, Такое понятие, как авторское право, да, потому что уникальность да, какого-то процесса, потенциала. конечно, то, что вот сейчас в мире, да, это все еще пропаганда вот этой семицентровости. Я там скопируй где-нибудь, да, что-нибудь там умкни, вот, там, да, где-то чего-то там, да, каким-то там нечестным, да, процессом, там, где-нибудь что-нибудь урви, да скопируй и там немножко, да, измени и присвой, как бы, да, и вот эта вот вся история, вот. и конечно, здесь нет этой честности никакой, да, все это вот такая вот хитрая, да, стратегическая игра, вот, и дизайн человека, он говорит, да, что будь честен, будь честен собой, прежде всего, учись честности, да, вот, с самим собой, чтобы, опять же, да, там не было приятное, неприятное, вот, и с другими людьми, да, со всем миром, с тем, да, что ты как бы уважаешь, да, как я говорила, себя и других, да, если ты честен собой и ты э, уважаешь, да, другого человека, э, то ты будешь с ним честен также. Да, потому что честность это уважение к себе и к другим а, так что есть куда двигаться и конечно у нас такой вот да, гомогенизированный лицемерный мир где каждый да там вот, хитрит маски какие-то одевают да, вот это все вот и быть честным это большая привилегия сейчас да, и это очень большая сила, большая сила быть честным самим собой и с другими. Поэтому я вам всем этого желаю. Я когда начала свой, да, тоже процесс проживания дизайна, то, конечно, вот постепенно начала вот этот вот процесс честности. Да, и сейчас я вот просто несу, и те, кто меня знают они знают, да, что как бы я честно делюсь какими-то вещами, да, когда там что-то получается, когда-то что-то не получается, да. но я честна в этом. Я не говорю, да, лицемерие это когда ты делаешь вид, что да, ты о, я уже все просветленная, я уже там вся такая вот, да, вся. Uh, все у меня круто, да, и вот я сейчас вам что-нибудь там вещать буду, да. А когда вы корректны, вы говорите, да, о том, что у вас что-то и не получается, да, и где-то вы там обусловились, и где-то у вас, да, все там, как это, да, двигаться честно из своего путешествия, стратегии авторитета, из своего дизайна, да, как это все двигается без, без каких-то прикрас вот и это тоже да это вот как раз процесс который запустил запустила мое базовое чтение понятно да что я как говорила что не сразу может быть все понятно да, хотя кажется как будто вроде бы все там уже известно да, но на самом деле постепенно Пандора, открывается ящик Пандоры, да, это луковица, постепенно очищается, очищается, да, и ты можешь видеть все новые-новые слои того, что, да, там заложено вот это обуславливание, да, там, и это благодаря, опять же, да, вот этому да, эксперименту, и, да, это дает вам силу как раз двигаться в свой эксперимент прежде всего. Да, и, как я говорила, это разные вариации тоже, да, куда вы можете двигаться в своем процессе дальше. То есть базовое чтение да, открывает для вас двери, как к своему собственному процессу дальнейшему, да, разобуславливанию. Да, то есть это просто вы можете брать разные другие чтения потом после этого, да, но это опять же после базового чтения. Все остальные другие чтения становятся для вас доступными. Да? То есть разные там и семейные, да? и там, по воспитанию ребенка, да? там разные циклы, инкарнационный крест. да, Но это опять же инкарнационный крест, это где-то после трех с половиной лет желательно да? эксперимент уже с своим дизайном разные всякие, да, чтения тоже там и по питанию, и по радикальной трансформации, но опять же это нужно тоже очень хорошо уже укорениться в своей стратегии авторитете да. а, ну, там целая куча, да, перечень разных чтений, которые вы можете получить, да, и по партнерству, там, Разные варианты по сну, там, да, по, по бизнес-анализу. Но здесь как раз единственный вариант: да, когда не обязательно делать чтение, да, базовое чтение это как раз по бизнес-анализу, когда вы, по карьерному профилю, да, то есть это не обязательный вариант. Вот, а для всех остальных чтений, да, это вот обязательно must-have, да, базовое чтение, где вам, вам дается первый, как бы, да, такой взгляд на вашу природу, как вам правильно принимать решения, да, и как вам двигаться с наименьшим сопротивлением, вашу стратегию авторитета объясняют, что входит в базовое чтение вообще, да, как бы такое, там, небольшое краткое введение, да, такое, как это сказать, ну, основных понятий, да, дизайна человека, и потом углубляется дальше и дальше, да, то есть стратегия, авторитет, очень самое главное, что вам нужно, да, тоже объяснить на этом чтении. Вот, и профессиональный аналитик, да, или студент, который хорошо уже, да, прошел э, и понимает, как это доносить, да, он может вам рассказать грамотно, как, да, двигаться из стратегии авторитета. И, конечно, опять же, то, что э, профессиональный аналитик, студент, да, он проживает себя, он в эксперименте тоже, да, с собой, он уже знает многие нюансы, подводные камни того, что, да, может происходить в вашем эксперименте, да, в начале, поэтому действительно вы рассказываете об этом, вот и также рассказывает немножко, да, о вашем дизайне, о вашей определенности, о, вашем, о ваших открытостях, да, где не вы, где ваша ложная я живет, где самые больные точки, да, покажет вам вашего дизайна тоже. Вот, и о профиле рассказывает, да, так, это вот основа, которая необходима, да, здесь на базовом чтении для того, чтобы грамотно войти в свой эксперимент. Вот, и потом вы можете, да, пойти уже в дальнейшие какие-то исследования себя, более глубокое, да, продвинутое чтение какое-то взять, да, там, консультации, да, там, если вы не хотите обучаться, да. Хорошо для всех, кто прошел э, чтение дальше пойти да, в курс проживая свой дизайн. Это углубляет это еще больше, да, усиливает процесс эксперимента. Вот. Но это не обязательно да, тоже вариант. Если, Хотите больше, как бы, да, углубиться в понимание себя, да, и других уже, да, то есть как взаимодействовать с близкими своими, например, да, то проживай свой дизайн очень здорово, да, и пройти после этого помогает. Вот. А если вы хотите уже обучаться дальше, да, то есть на профессионального аналитика, да, на разные другие ступени тоже, да, и разные вариации там, вот, то, соответственно, это тоже как плацдарм для дальнейшего обучения. Да, сейчас вот после ухода РА немножко поменялись там приоритеты, да, как бы можно без чтения пройти, проживая свой дизайн, да, но как бы вот для меня лично корректно, да, и, и то, что я чувствую, и как это правильно, да, это то, что было заложено РА, да, что сначала ты получаешь чтение, потом уже курс проживая свой дизайн и дальнейшее обучение. Вот. А ну, сейчас немножко поменялось, что можно как бы да, сначала пройти проживая свой дизайн, потом чтение, потом уже дальнейшее обучение. Но это must have как бы, да, перед дальнейшим общеобразовательными, дальнейшими курсами получить чтение. Вот. но э, для меня вот все-таки по, по опыту, да, я пробовала и так, и так, да, э, сначала чтение, а потом ливинг, да, или сначала ливинг, потом чтение. Я поняла, что для меня больше работает, когда сначала чтение, а потом все-таки ливинг, да, то, то, то, что ра в какой-то момент, да, как построила вот это образование потому что когда вы приходите тогда да, на проживая свой дизайн то вы уже ну, как бы понимаете о чем там да и как бы не нужно тратить время на какие-то разъяснения каких-то там основных моментов да и вашего дизайна и так далее да. вот, и более конечно продуктивная работа происходит вот, поэтому я как бы за старую школу, за корректную, а, ту, которую Ра в свое время, да, рекомендовал. Вот, поэтому как-то так. Но это возможность уже и обучаться тоже. А, есть ли какие-то вопросы, можно в чате, да, вот там вот писать к группе, да, вопросы, если есть. Я смотрю, что у меня есть здесь, да те, кто слушает, поэтому если есть вопросы какие-то, да, можно задать или даже поднять руку, да, там есть кнопочка у вас поднять руку, я могу дать микрофон, чтобы пообщаться, да, и тоже задать свой вопрос, вот, поэтому если есть желание, есть что спросить или прокомментировать, то буду очень рада, вот, либо вернуться в чат туда, да, нашей группы и написать что-нибудь, и я увижу и прокомментирую тоже. Да, что еще я хотела сказать. А, ну, в принципе, да, вот о базовом чтении я то, что хотела, да, рассказала. И угу, сейчас я даю микрофон. Включила Олеся включи свой микрофон теперь да, и можно говорить. да? да. да. я хочу поделиться тем что первое первым у меня но ну, у меня было же первое базовое чтение я потом только узнала что оказывается можно уже сразу проживая свой дизайн но я поняла что это вот для меня тоже работает это ну, сначала базовое чтение потом проживая свой дизайн иначе, иначе бы mm -hmm. я просто не пошла бы даже на него ну, mm -hmm. даже если я увидела что есть такой курс ну для меня все Через меня идет, как бы, да. Я по себе узнала, и я хочу пойти дальше в глубину. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это вот, ну здесь отклик есть, да. Так просто, ну это для ума, как бы, ну для, как для меня, да. Ум увидел, ой, там классный курс, сейчас пойду. А тут именно вот ты идешь, потому что тебе интересно в свою глубину пойти. И вот mm -hmm. она с каждым, с каждым курсом, с каждым, ну, не курсом, а базовое чтение там, да, дальше что там, проживая свой ну mm -hmm. вот с каждыми образовательными вот этими ступеньками, mm -hmm. оно, понимание себя, оно становится шире, ну, со временем, с, с экспериментом, Это, там вообще такая глубина открывается глубина да, да. шуршим сейчас и это, и это не ум совсем это уже на самом деле глубина потому что наша природа она очень глубокая и mm -hmm. пока мы живем в уме мы, мы этого не видим вообще мы, мы этого вообще не видим mm -hmm. мы не можем этого просто видеть потому что мы шансов не даем себе просто проживать свою природу mm -hmm. и не даем ей проявляться вот так как она есть mm -hmm. Это, наверное, первый слой, снять, да, разрешить себе увидеть, да, позволить себе увидеть, что ты уникальный, что ты глубокий такой, доверять этому. Да, спасибо большое, очень рада тебе. Взаимно. Спасибо очень ценно, да, когда человек уже в своем эксперименте есть чем поделиться, действительно, да, и увидеть, ну как бы есть возможность рассказать, как это вот распаковка луковицы постепенно идет тоже, да. это то, что как раз внешний авторитет может быть ценным в чем, на да, когда вы начинаете эксперимент, опять же, от базового чтения, да, и дальше, дальше, дальше в глубину туда, да, идете постепенно и, как я говорила, это не нужно торопиться совершенно, да, здесь в своем процессе, потому что, опять же, 7 лет, да, трансформации никто не отменял на клеточном уровне, да, ее невозможно никак ускорить, но такая, какая она есть, да, и здесь просто терпение, да, и... И за дня в день, да, эксперимент вот этот все глубже, глубже, да, вас, э, э, глубже вы встречаетесь с собой, да, есть шанс, есть шанс встретиться с собой, вот, и э, почувствовать, да, вот эту вот правду свою в том числе, да, вашей уникальности, вашей красоты, какой бы она ни была, да, потому что э, иногда это очень вызывающая, да, какая-то правда. Но это вы. И это очень красиво, может быть, да, но, но вначале это так непросто. Бросить вызов, да, тем старым э, каким-то убеждением, каким-то, да, вот этим воспитанием, э, которое там много лет, да, там было каком то привычкам, э, и честно двигаться в этом эксперименте с самим собой, да, с своей природой. Вот, поэтому как-то так. Это вот такой эфир был сегодня. Я, как я и обещала, еще немножко расскажу о погоде, да, транзитах. Вот на этой неделе очень такая непростая тоже, да, была неделя. И сейчас у нас пятая линия, да, то есть завтра последний день уже, да, будет... Тема кризисов и конфликтов на этой неделе да то есть очень такой непростой момент потому что я говорила в прошлом эфире до да, что у нас очень длительный тоже транзит э, э, до 25 -го года до февраля да, у нас 25 -го года будет кризис да, на планете, который такой завуалированный, закрытый, да, тем, что хочется да, чего-то нового, движухи, какой-то чего-то, да, и это будет еще больше перемен изменений каких-то хочется, да, еще больше, если вы некорректно, опять же, не знаете свою природу, свою стратегию, авторитет, да, то очень сложно не вовлечься, во-первых, да, а во-вторых, ну, тогда больше кризисов всевозможных, да, могут быть на пути. Конечно, мы видим сейчас это в нашем коллективном мире, в нашем эмпирическом опыте, да, нашего мира вообще, да, как кризис нахлобучил скажем так, да. Кризисные времена настали, и до 25 года это все еще будет, да, происходить на глубинном уровне, вот. и... Сейчас вот тоже погода, да, двойной такой кризис у нас вот эту неделю, да, получился, вот, и разные там, да, непростые ситуации, и вещи происходят, да, конечно, очень кризисные, вот, и даже я немножко сгрустнула в это время, да, у меня тоже такое грустное, немножко грустное настроение чувствую, да, и мой отшельник лично, да, который во второй линии, да, в профиле немножко хотел спрятаться где-нибудь в кровати, да, и спать все это время, проспать как-то избежать, вот но на самом деле, да, все равно жизнь продолжается но двойной кризис на этой неделе конечно, да, мог проявлять себя и не просто да, было всем тем более, что сейчас еще транзит, да, такой стоит эмоциональный. Сейчас некоторое время, да, неделя, там чуть больше недели, эмоциональный транзит стоит, 19.49, да. Это тема как раз таких, вот, таких принципов, да, и радикальности такой, да, принципов некоторых. И бунтарство такого бунта революции до да, процессов вот этих поддержки до да, или отсутствия поддержки и соответственно шашка на голову да, махать и всем развод и девичья фамилия поэтому будьте осторожны тоже аккуратны сейчас да, в этих эмоциональных всех процессах в кризисах конфликтах тоже на да, вот потому что это очень такой да непростой тоже здесь период эмоциональный никаких принятий решений спонтанных эмоциональных тоже да развожусь там или еще чего-то да вот чтобы не потеряться в этом уме не принять никаких вот этих да скоропалительных неверных решений вот и тогда будет полегче да если вы не вовлечетесь в эту эмоциональную такую до да, мясорубку которая сейчас идет вот, и будете давать себе время, да, и слушать свой авторитет уже, да, для того, чтобы понять вообще, что и когда нужно, да, не просто, да, гол там на, на принципе, да, куда-то там э, с кем-то взаимодействовать, да, и принимать какие-то решения, да, принципиальные, вот. Для этого нужна ясность и время. Тоже, да, тайминг здесь очень важен для нас всех сейчас в мире, чтобы не вовлечься в то, что еще больше кризис и конфликт принесет. Вот поэтому будьте аккуратны, да, и исследуйте своей стратегии авторитета. И сейчас еще лунные узлы пришли, да, новые тоже. 7 марта поменялись лунные узлы. Вот, и это такой очень долгий процесс тоже на четыре с половиной месяца до 30 Сейчас я вам скажу, где-то у меня было записано. До 30 июля, да, нас ждет такой период, когда мы такие все все знаем, да, и никто нам не указ, и мы все такие умные, все такие прям вот, да, ой, что ты мне говоришь, я тут все сам знаю, да. Вот, все глухие такие, да, с, и, и сам себе режиссер, как говорится, да, сам себе на уме. Вот, и кажется, может казаться, да, всем, всему миру, да, что все все знают. И глу, глухо вообще, да, не прислушиваться к другим и как бы уперто гнуть свою линию какую-то, да. Вот, но это не может, но это может быть только иллюзией такой, да, ощущением, что да, вот я все знаю, да, на самом деле. Просто это лунные злы, которые нам целый канал, вот этот 43-23 приносит, да, вот это от гения до фрика. Вот, и мы немножко гениями можем быть, да, усиливающими такими, когда мы корректны, да, и можем быть фриками. Да, такими чудаками и очень глухими такими, да, товарищами, которые говорят, да-да-да, я все знаю, а на самом деле ничего не знаю. Да, потому что ум может вообще как бы, да, вот озарение какое-то пришло, ух ты, да-да-да, я сейчас пойду, да, там что-то все это нести, усиливать всем там, да, говорить чего-то там, да, без запроса опять же, да, и это будет пустой звук. Да, и никому ничего не нужно это да потому что никто не сможет даже понять и воспринять то что вы пытаетесь донести поэтому стратегия авторитет опять же вам в помощь для того чтобы э, не потеряться в этом уме тоже да и если что-то действительно ценное да, у вас есть поделиться да усилить там другого человека да других людей вот то оно будет э, воспринято тогда, когда вас просили, да, и у вас там был отклик или там приглашение или еще что-то, да, авторитет ваш. А отозвался, чтобы этим поделиться, а не, а не когда-то еще, да, когда вы думаете, да, что, о, вот, все, супер, вот, эффективно, классно, прям это, да, и сейчас я пойду и вещать буду, да, и все, я уже знаю, вот, и сейчас я вам все расскажу, да, и получается сопротивление да, других людей или да вы там говорите а вас никто не слушает это механика просто механика поэтому не теряйтесь в уме да и слушайте свою стратегию авторитет если не знаете какие они да, и хотите узнать о своей природы от своей природе больше обращайтесь да и стратегии авторитета не помогут помогут выживаниению вашем да, в кризисных ситуациях помогут вам вообще понять да кто вы что вы и для чего вы здесь да, и начать это красивое путешествие интересное да, к тому чтобы увидеть что же у вас таком, такого уникального и красивого заложено природы да, и дать возможность, и всем остальным прикоснуться да, к этой красивой природе. Что же, завершаю на сегодня. Есть ли у вас еще какие-то вопросы, комментарии, прежде чем завершим? Рада была слышать и видеть вас всех здесь. Спасибо, что присоединились. Кажется, вопросов нет. да, И тогда увидимся в следующий раз с какой-нибудь новой темой. Озвучу ее чуть позже, когда пойму, о чем нужно говорить в следующий раз. Всего хорошего, удачи, не теряйтесь в эмоциях и уме. Пока-пока.